Но с учетом всего выруби его анестетиками. Создай анестетики. Раздай героям и уходи подальше. Если будет слишком трудно, просто сразу беги. Из Яо и Родзу выйдет отличный командир. Теперь тебе решать, как поступать. Повторите! Полночь, повторите!